Всем привет! Сейчас мы будем смотреть мои мем, э, мемы по в моем дискорд сервере. Вот я вот создатель этого сервера. Доги, можешь можешь можешь сам э, сюда прийти, я тебе кину ссылку. И увидел э, ну только тут только одни русские, тут еще боты всякие. Короче, давайте уже посмотреть эти мемы. Тут у нас уже, я тут составил недавно э, мем, мемы по GTA 5. Вот у нас какие милые котики в GTA 5. Буду их давить. Вот. Вот, я, ну, тут пока что мемы, тут пока что нет мемов. Мем, который я сейчас э, выложил, это я вчера выложил, да, это его группа только что недавно создалась, ну, да, вчера. Вот, короче, грувцы, да, сам просто общается с котом грувцем. Мамин хранитель, папин охладитель. И вот, еще а, Ч то чувствую, когда в GTA сам а, аварии реалистичнее, чем в GTA 5. Послушай, а, ну, правильно, зато не пешком. <coughs> Понятно? Ну и на к мем это я сам. Где CJ при при прибежал и говорит... Hello? Короче, ладно, всем пока. Это на сегодня все Короче, ну могу просто показать вот эти все правила. Вот для тебя, Доки. Правило номер один. Не говорить Не говорить маты плюс один мат бан на 9 дней. Правило номер два. Если ты оскорбляешь от человека, то бан на 10 дней. Правило номер три. Не оскорблять создателя.. Бан навсегда. Про, правило номер четыре. Быть адекватным, а то мут на один час. Правило... Пятое правило. Надо какать в туалете, а не на ковер. Чем-то говном попахивает. Я вот оставил тут ссылочку на мой канал. И вот смотрите. Про, мой, мой канал. Правило номер шесть. Не спорить, а то бан на три дня. Правило номер шесть. Правило номер 7, это еще один э, мой Ну да. Короче, это все мои люди, которые присоединились к моему серверу. И вот. И вот один еще написал. Правило номер 7. Не ломать сервер. Бан на 3 часа. Если.. Доги. Доги, если ты зайдешь на мой. Э, если ты зайдешь э, на на мой дискорд сервер, то я то я тебе все тут подробнее объясню. Потому что ты же не понимаешь русский язык. Ну, ты только мне много такого понял. Это это Доки, это я, это это рай. Они так все говорят, Из, из следующих бесконечных возможностей в Roblox. Ро, Присоединяйтесь с Nike э, э, в Roblox и в следующим вместе. Всем привет. Подписывайтесь на э, А, да, ну я это уже знаю. Знак, так, теперь хочу познакомиться с. Э, теперь я хочу э, тебя познакомить с, э, с такими чуваками, как э, э, Пиговин. Мербин, Плей, Матрас, Плов, э, Глеб, Телохранитель, Гем, Вадик, Хомячок, Т-чел и Шамп. Ну, э, э, ты ноль чел, это его зовут Егора, это, это его зовут Егор, э, Шамп, э, Шлепа, Пельмень, Ну да, если. Да, если ты поставишь такую же аватарку, то у тебя тоже так, такая же роль будет. Вот, шлёп пельмень. А, где? А, ну да. Ну, тоже уже понял. Конечно, конечно ты, ты не понял. А, вот, смотрите. Это плов. У него умер друг. Который... Он снимал видео с ним. И второй части, потому что у него... И второй части не будет, потому что у него друг умер. Это жалко. Короче, тут общая всякая... Блин, блин. Вот, короче, я сам создатель сервера, любитель GTA сам, Чтобы получить GTA, э, любитель GTA сам надо просто зайти на этот сервак, прочитать правила, и ты тогда получишь эту, эту роль. Ну, там фатурам, там Короче, все. Вы все поняли, конечно Это был трейлер канала. Всем пока и до новых встреч.